Всех приветствую на канале для пострадавших от психотеррора. С вами я, Андрей Шутов, и очередная пострадавшая от этого зловещего явления – психотеррор. Представьтесь, пожалуйста, изложите свою жизненную ситуацию. Всем привет, меня зовут Оля, и мне 28 лет, и скоро, 23 ноября, мне исполнится 29 лет. Я нахожусь под психотеррором с 2013 года. Это то, что начало происходить со мной. И сначала я не понимала, что происходит, но когда со мной начали происходить абсолютно странные вещи, и я начала интересоваться этой темой, я поняла, что я попала под какую-то программу. Каким образом все началось и с чего все началось, <свы> по моим предположениям, это началось с того, что я просто сидела в интернете, и тогда я сидела на тогда еще популярном сайте, который называется 2.hk. Я не знаю, может быть, кто-нибудь слышал о нем. Я интересовалась разными темами. Я сидела в главном разделе «Б», я сидела в разделе, посвященном видеоиграм, психологии, и также заходила в раздел, посвященный политике. И мне кажется, тот факт, что я посещала раздел, посвященный политике и компьютерной безопасности, в конечном счете оказал влияние на то, почему это начало происходить со мной. В один момент сайт из того источника, в котором приходили люди и общались анонимно, в котором была культура анонимусов, превратился в сайт, который попал под внимание... Внимание... Спецслужб? Спецслужб, да, <смех> спецслужб. <смех> и сказали, чтобы мы с этого сайта лучше уходили, на нем находиться больше небезопасно, теперь он будет просматриваться. Так как появилась такая программа как СОРМ, которая теперь ну, как бы вынуждает и принуждает интернет-провайдеров сотрудничать со спецслужбами. Таким образом, весь трафик, все сайты, которые вы посещаете, и сообщения, которые вы пишете, в том числе и в социальных сетях, взяты под контроль. И на сайте обсуждались различные темы, и после одного из оставленных сообщений, и после того, как все, что это происходило, обсуждалось у меня дома, в один момент я начал обнаруживать странные вещи на этом сайте, стали обсуждать меня и мою личную жизнь. Я крайне удивилась и я просто не поняла, как это началось я обнаружила, что стали посвящаться темы касаемые меня и какие-то сообщения касаемые меня причем они носили крайне агрессивный характер это были обсуждения, оскорбления, угрозы насмешки, троллинг причем делалось это не прямо, а скрыто, завуалировано но любой человек по признакам поймет, кому это относится Спустя время я обнаружила, что они начали обсуждать на этом сайте вещи, касаемые моей личной жизни. То есть, как бы, давая мне понять, что они видят меня, видят не просто, кто я, но видят, чем я занимаюсь, что в моей жизни происходит. То есть, там, она сидит сейчас за столом в компьютере, у нее дома такого-то цвета шторы и так далее. И это казалось мне очень странным, и я не знала, что происходит. Зачем... Так как люди из органов, сказали, что там будут сидеть товарищи-майоры, сказали, что просто ко мне пришли домой и установили дома скрытые камеры. Таким образом, мне дали понять, что за тот факт, что я зашла на этот сайт и говорила просто что-то дома, обсуждая, мне взломали все мои устройства и установили дома скрытые камеры. Также они установили их в нашей машине и начали отслеживать мои передвижения. Но в последующем я обнаружила, что даже когда я выходила на улицу и встречалась, с кем-то общалась, им было известно абсолютно все про меня. Спустя какое-то время я просто жила своей жизнью, и меня никто не трогал. Но я обнаружила, что меня начали преследовать странные люди. Когда я шла куда-то по улице, какие-то странные люди с мобильными телефонами стали ходить за мной везде. То есть я могла идти по улице или зайти в супермаркет. И эти странные люди с мобильными телефонами с развернутой камерой на меня преследовали меня, странно смотрели и смеялись. Я не понимала причины такого странного внимания ко мне, но я заметила, что в моей жизни таких людей никогда не было. Таким образом, я удивилась тому, что э, вообще кто-то может ходить за человеком, ходить э, со смартфоном, развернутым камерой, в сторону этого человека, то есть в сторону меня. И ходили они часто с рюкзачками. Как правило, это были черные рюкзачки. Чуть позже я узнала, что это явление называется «Пси-террор и ганг-сталкинг». Тогда я залезла в интернет и начала изучать это явление. В тот момент э, также был живым сайт, э, который называется psiterror.org. Но, к сожалению, этот сайт взят под контроль, и больше он не существует. Остались только некоторые источники, некоторые группы и международные группы, и свидетельства других людей. Я узнала о том, что это вполне организованные компании, что они оплачиваются, что это является частью программы, что человека ставят в так называемый watch list или список отслеживания, и если человека в этот список помещают, то его оттуда не убирают никогда и что человека ставят на компьютер. Спустя какое-то время я просто очень сильно устала от того, что эти люди продолжали все время наблюдать за моей жизнью. Первое время они говорили какие-то угрозы, оскорбления, насмешки. Я решила просто не обращать на них внимания. Но у меня случился нервный срыв все же, потому что я не была готова к тому, что это произойдет, и не знала, что с этим делать. И когда я рассказывала своим знакомым, они не особо-то верили в то, что такое возможно. И они думали, что я преувеличиваю. И когда я просто обратилась э, к психологу, она направила меня на обследование с диагнозом невроз в местную клинику. Э, я обнаружила, что врачи, и некоторый персонал также в курсе моей личной жизни. Тогда пазл начал складываться, и я поняла, что как бы, эти сотрудники и организации они сопричастны, они являются частью чего-то, что должно как бы, сотрудничать между собой. Таким образом я поняла, что какое бы место я ни пришла, про меня будет сообщаться все. Но после двух недель обследования меня выпустили, обнаружив, что как бы, если достаточно просто принять легкие успокаивающие начать вести здоровый образ жизни, то я восстановлюсь. После этого я вела обычный образ жизни, но я обнаружила, что все мои устройства взломаны. Абсолютно вся моя активность в интернете отслеживается. Все мои посещенные сайты, все загруженные файлы, все, что я говорю, все, с кем я встречаюсь, абсолютно все отслеживается. И сообщается этим людям. Они в курсе всех моих дел. Так, я обнаружила, что периодически эти люди начинают э, испытывать на мне разные э, технологии. Э, то ту осведомленность, которую они получили о моей жизни не только в качестве моих посещенных сайтов или тех людей и мест, которые я посещаю, они, им стало известно о моих мыслях. То есть о моих мыслях, о моих снах, о моей памяти. Абсолютно все, что касаемо моей личности, моего внутреннего мира, стало известно этим людям. В какой-то момент я обнаружила, что на мне начали испытывать разного рода технологии. Например, однажды я стояла на кухне и обнаружила, что через мое тело как будто пропускают электрический ток. То есть... Через весь мой организм был пропущен электрический ток, это было очень странное ощущение, оно было кратковременным, в последующем оно прекратилось. В другой раз из того, что было испытано на мне, это мои ладони, они как будто воспламенились, и я обнаружила, как будто я горю изнутри это ощущение было настолько реальным, хотя внешне ни в чем не проявлялось. Но в последующем я обнаружила, что у этих людей есть записи программ, которые они буквально накладывают на человека. И несмотря на то, что эти программы и ощущения являются записанными, человек, на которого это накладывается, испытывает вполне реальные ощущения. Uh, Еще одно из вещей, которые я испытала на себе, это мысли. Однажды uh, мои мысли uh, крутились вокруг одного слова, которое заело у меня в голове как будто это задержанная пластинка. Эта мысль крутилась, и она была связана со словом инопланетянин или инопланетянин. Я не знаю, откуда у меня взялось это. Мысль или это слово в голове, но она начала прокручиваться просто как заезженная пластинка Инопланетяне, инопланетяне, инопланетяне И в голове казалось, будто спутанные, не знаю, когда берешь ручку и вот так разрисовываешь спутанный клубок что-то И в голове в этот момент вот такое ощущение, казалось, я не контролирую себя в другой раз во мне начали вызывать разные чувства и ощущения. Например, однажды э, э, они начали прокручивать мне в голове мысль о том, что я их марионетка, что я слуга иллюминатов, и что я их рабыня, что я дочка сатаны. После этого... Эти люди вызвали во мне искусственное ощущение, желание выйти на балкон, на лоджию и спрыгнуть вниз, покончив жизнь самоубийством. Эти ощущения были настолько реалистичными, что мне казалось, что я действительно должна послушаться, что мой разум, мои руки, мои ноги меня не контролируют, и что я просто могу выйти на лоджию и действительно открыть окно и сброситься, как будто это мое желание, как будто я действительно хочу это сделать. И казалось, будто я не могу себя контролировать, как будто я сама так думаю и сама хочу это сделать с собой. Так. А, а, мне стало страшно, я очень сильно испугалась, но а, в последующем я вспомнила о той статье, которую я прочитала до этого. Там было сказано, когда кто-то пытается контролировать твой разум или твое тело, или твой организм, ты можешь сопротивляться. Когда они начинают поднимать твою руку, чтобы ты сделала что-то, или поднимать твою ногу и заставлять тебе сделать шаг, ты можешь оказать сопротивление. Ты можешь, например, остаться на месте или попытаться сделать шаг в другую сторону. Таким образом, если они заставят тебя, к примеру, подойти куда-то к опасному месту или спрыгнуть, ты можешь оказывать сопротивление. И в этой статье на этом сайте были указаны э, рекомендации и инструкции, как оказывать это сопротивление и не подчиняться этому контролю разума. Также на этом странном ролике, э, который попался мне на этом сайте, было сказано, что это может быть атака инопланетян, и также экспонисты. И однажды они захотят взять под контроль э, все население планеты и заставить их покончить с собой. И в ролике было показано, что люди стреляются, бросаются под машины, и они сказали, это то будущее, которое может ожидать вас, если сейчас вы не задумаетесь и не дадите им отпор. Это все, что я знаю, и тогда я просто начала делать что-то, и, кажется, эти мысли отпустили меня. Но уровень внушения был просто ужасным. Кажется, создались несколько копий моих личностей. То есть одна — это мой разум. Что было сказано в татье? Вы можете сохранить свою частичку «я», свой разум. И когда кто-то пытается внушить вам, к примеру, самоубийство и попытку сброситься с балкона, вы можете вернуться к тому, что у вас есть частичка вас, настоящая вы или настоящий вы. И когда они берут под контроль вас, вы можете как бы себя со стороны представить и задуматься, посмотрев на себя со стороны, ваши ли это мысли и истинные желания или нет. Если вы помните, посмотрев на себя как бы со стороны, что внутренний диалог, когда вы остановились, продолжается, значит, это внушение, и вы можете ему противостоять. Самым сложным было узнать, что... Просто теперь все мысли, все мысли, образы, все теперь отправляется на некий суперкомпьютер. После чего я узнала, что существует целая система, в которой человека имплантируют против его воли. Как произошла моя имплантация? В определенный момент я обнаружила, что я просто очень сильно хочу спать. Так как я работала на дому, у меня была возможность оставаться дома. И я очень часто просто вырубалась, у меня не было сил, состояние было сонным большую часть времени. Я обнаружила, что на одном сайте было сказано, что к человеку могут прийти домой и против его воли имплантировать в этот момент, когда он в состоянии сна, в который его также вводят искусственно. Мне кажется, имплантация моя произошла именно в этот момент. В глаза мне, возможно, имплантировали какие-то биочипы, биоимпланты. био, -чипы, био -импланты. В последующем мне понад... я заболела ларингитом или ринитом, и мне пришлось обратиться к врачу-клору в местную поликлинику. Когда я попала в эту mm -hmm. поликлинику, то обнаружила, что врачи очень странно переговариваются между собой. К ним заходил какой-то человек, и они также пытались рассказать, этот человек рассказал этим врачам, как будто я сумасшедшая, как будто у меня шизофрения, мания преследования, и что со мной нужно очень деликатно обращаться, что если я буду выказывать какое-то подозрение, чтобы они отнеслись к этому с пониманием. Это тот отрывок диалога, который я услышала, который был в соседней комнате. После этого врачи начали мое лечение от Ренита, И я обнаружила, что они взяли шприц и, вставив его мне в носовые пазухи, вкололи мне что-то. я на мгновение увидела вспышку. И фигура врача была как будто она под рентгеновским излучением. Такая белая и серая одновременно. После этого... У меня возникла странная мысль, будто меня имплантировали чем-то, как будто мне в носовые пазухи также вкололи какой-то имплант. Мои подтверждения, подозрения подтвердились, когда я, выходя из клиники, обнаружила, что моя голова начала пульсировать и вибрировать, как будто я стала ходячей антенной. И я просто ничего не могла с этим сделать, я шла и понимала, что теперь моя голова – это ходячая антенна, которая пульсирует и вибрирует. После этого периодически, когда я посещала другие места, рядом со мной оказывались люди. Однажды я пошла в салон сотовой связи для того, чтобы выбрать себе новый мобильный телефон. И в этот момент моя голова опять завибрировала и я обнаружила группу странных людей. Это были, была молодежь. В их руках опять были телефоны, направленные камерой на меня. И они на спине носили рюкзачки, маленькие черные рюкзачки или рюкзачки среднего размера. И в этот момент, когда они направляли эти устройства на меня, моя голова опять начинала вибрировать. В определенный момент, когда я куда-то выходила, а мне также создавались странные ситуации. Однажды я возвращалась из больницы и обнаружила, что на моем пути очень много полицейских машин. Они при проезжали и проезжали э, или выстраивались в ряды. А в другой момент я шла в церковь. И когда я шла в церковь на служение, то э, на моем пути в церковь и обратно меня сопровождали белые машины, исключительно машины, выкрашенные в белый цвет. После этого, так как мои родители являются верующими в Бога, они привели меня в церковь и сказали мне, покайся, приди к Богу и начни Ему служить. Таким образом, Он поможет тебе в том, что происходит с тобой. И они пытались мне рассказать о Боге, но в тот момент для меня это было просто то место, куда ходят они, и куда они попытались привести меня. То есть я не знала тогда, что действительно Бог живой и настоящий, я могу обращаться к нему за помощью. В церкви э, я столкнулась с группой людей, и я попала на молодежное служение. Так, я являюсь молодежью, и я обнаружила, что эти ребята были очень милые, мы общались, и мы начали читать Библию, молиться, Uh, играть в разные игры и так далее, и проводить время. Но однажды на одном мероприятии эти ребята uh, признались, что они тоже знают про мою жизнь. Некоторые из служителей и некоторые из участников молодежного служения uh, оказались uh, втянуты в эту программу. Скажи, программу пожалуйста, встер... кто кто ты по, по вере? Какой ты конфессии относишься? Какой? Я, по вере, христианка. Нет, То есть у нас церковь христианская, пятидесятническая. Конфессия – это значит, какой э, в принципе религия? То есть ты пятидесятница, получается. Да, христианка, пятидесятница. Это наша церковь. Понятно. К сожалению, я вынужден, как православный человек, тебе сказать. ты, э, Твои родители находятся в сектантской религии. Это не истинная вера. То есть они заблудились. Эти овцы заблудились. Тебе надо прийти для очищения на исповедание именно в православную веру. Тогда ты очистишься. Ибо там действуют каноны Господние. То есть твою исповедь будет слышать Бог. В этой же секте, я тебе, я тебе говорю, твою исповедь и твои молитвы Бог не будет слышать. Потому что это секта. Ты крещенный человек, скажи. С детства меня крестили именно в православной церкви. Видишь, вот. а, а твои родители зашли, э, сошли со своих путей, то есть с путей своих. Им надо, тебе, тебе надо не слушать их, тебе надо пойти в ту церковь, в которую тебя крестили. Дом отца моего. Дом отца моего ⁇ это любая православная церковь. Иди туда, исповедуй свои грехи, батюшки. Скажи, э, ты крестик носишь вообще? В момент нет. Это очень прискорбно и очень плохо. Креста боятся бесы. Что дают секты? Секты ничего не дают. Библию писали святые апостолы. Мой Андрей Первозванный, это святой апостол, который крестил нашу Киевскую Русь. Нашу Русь. И пойми, Библия создана, э, пересказана святыми апостолами, которые утвердили мою православную веру. И эта вера относится к христианству. Тебя оболгал немножко дьявол. Я не виню никого из твоих родителей, но тебе, чтобы очиститься, очиститься, во-первых, исповедаться, тебе надо прийти к своему крещению. В какой купере ты крещена, к такой купере возвращайся. Тебе надо в православную церковь. Оля, да? Иди да, Оля. в воскресный день, расскажи все батюшке. Можешь об ситероре не говорить. Скажи батюшка, я была в секте пятидесятников, очисть меня, подготовь меня пожалуйста, что мне сделать, чтобы мне причаститься и покаяться, он тебе должен все объяснить, если это нормальный батюшка, если что-то скажет не так, непонятно, иди в своем городе к другому батюшке, потому что и в нашей сейчас церкви много еретиков, это очень плохо, церковь православная тоже захвачена, но очень много сейчас и хороших людей. И тебе батюшка обязан будет все объяснить. Это его долг, долг служителя, священнослужителя. Он должен тебе объяснить, что тебе сделать, как подготовиться, должен объяснить молитва слов, какой тебе купить и так далее. И когда ты будешь исповедовать грехи свои, ты скажи, Господи, прости меня, Господи, за то, что свою заблудшую овцу, за то, что я заблудилась, и пришла не в дом твой, а пришла в секту, и исповедуй этот грех. Скажи, Господи, прости меня за то, что я была в секте пятидесятников. Прости меня грешную. И я попалась в эти вузы, но ты, Господи, прости и помилуй. И Господь тебя простит. И также свои грехи можешь исповедовать и причиститься. А причастие и покаяние чистит все. Мне мой белорусский батюшка сказал, это отец Серафим, это спасибо Господу за все, что причастие работает, и оно помогает только со временем. Бог чудеса, как в сатанизме дьявол, не творит сразу. Такого не бывает, чтобы вот мы помолились сейчас, прямо-таки встали и пошли там, и чудо произошло. Избавились от болезней там и все, и так далее. Нет, Бог милостив, но он хочет тоже увидеть э, дела праведника. Не просто слова, а сокрушенность сердце смирение. А смирение это что? Тебе дали по щеке. Подставь праву. Смирись. Не убивай его. У тебя отняли что-то? Отдай ему куртку. Пускай забирают. Это тоже промысел Божий. Что значит есть смирение и другие грехи. Жадность, скоростолюбие и так далее, и так далее. Мы жадные до тела. Жадные до этой жизни. И это все надо исповедовать. Вот. И истинную исповедь в доме Отца Моего Иисуса Христа в православном храме Господь Возьмет, Господь возьмет, там есть ангел, даже если там будет еретик, ангел запишет твою исповедь в свиток и понесет на небо прямо Богу, и ты будешь спасенной душой, так что послушай меня и иди в православный храм, секта пятидесятников это лже-религия, поверь мне, я разбираюсь в этом. Я в духовном вопросе тоже очень многое значение имею, потому как я православный человек, а меня взяли под компьютер. И этот человек, который взял, пожалел, потому что он не знал или не задумался, что такое православный дух. Дух православной веры. Христианин, человек, который стоит за православие, он никогда Бога не продаст. Никогда не предаст и никогда не отвернется от своего креста. Вот так. Поэтому человек совершил глубокую ошибку. Мы православные не продаемся ни за деньги, ни за что. Мы стоим за чистоту своей веры. И тебе надо туда же. Откуда взялось крещение? Это от Бога. Туда и возвращайся. Вот. И родителей своих не слушай, чтобы они не говорили, даже не говорим ничего. Просто, когда ты сходишь и спроведуешься, тебе станет на душе легче, и Бог тебе покажет все. Извини, что я сбил тебя с темы, но я просто хотел подчеркнуть это. И еще раз, Оля, скажи, пожалуйста, в каком городе и в какой стране ты живешь? Я живу в городе Нарсултан, Казахстан. Вот. То есть я живу в столице. В Казахстане. Да. У тебя же есть православные храмы? Да, Правильно? конечно, рядом с домом есть отличный большой православный вот. храм. Сходи туда и проси, будет икона целителя пантелеймона и так далее обращайся к целителям кони матушки матронушки подойди проси всех о помощи это мученичество и сейчас надо это всем потерпеть ибо грядут последние времена человек который покаяться еще помолись и покайся за грехи вот своих предков за, за грехи своих родителей скажи господи прости меня за грехи моих усопших предков и за, за грехи моих родителей. Вот. За то, что они сошли с пути, отдалились от истинной твоей веры. Вот так. И запомни, Оленька, чистота, истинная чистота, только в православии. Нет другой веры, остальное все уже религии. И католицизм самое страшное зло, которое изобрел дьявол. Раньше эта вера была не религией, христианской верой была, но сейчас. Эту веру оболгали сатанисты, и в ней нет уже чистоты, там Святого Духа нет. Так что остается только одна чистая вера, которая есть чистота, это только православие. Остальное все секты. Поверь мне, поверь. Вот прислушайся ко мне и поступай так, как я тебя учил. Иди в воскресенье однажды в церковь, приготовься, поговори с батюшкой, постой там на службе и скажи, что, что мне надо делать. Я бы была в секте, в секте по пятидесятнику. Батюшка, как мне покаяться, как мне исповедоваться, как мне причаститься? Все скажет, так и сделай. Вот так. Это будет тоже промысел Божий. Ну, с Богом. Можешь продолжать, рассказывай, что было дальше. Ну, начнем с того, что если продолжить этот рассказ, что э, в детстве, когда я была ребенком, меня покрасили именно в православной церкви. Затем мои родители были, скажем, одними из тех людей, которые пришли в эту церковь, которая сейчас находится в нашем городе. И они были одними из тех людей, которые 25 лет назад были у истоков становления этой церкви. И они ходят туда уже 25 лет. И там действительно есть пастыра, служители, которые истинно верят в Бога читают Библию, и когда они молились, я чувствовала, как сходит Святой Дух, и они исцеляли. Я чувствовала некое водительство, то есть эти люди были помазаны, они отучились в Духовной Академии, также которая находится в городе Москва, и они были поставлены, так что... У меня есть предположение, что Господь, Он выбирает э, отдельных людей и ставит их. Но в действительности, конечно, мы должны очень аккуратно относиться к разного рода служениям и лжепророкам. пророкам. Но когда я общалась с людьми, я чувствовала их помазание. Оно выражало в том, что э, эти служители, они говорили, когда я что-то творю... «Когда я молюсь, это действие не я, это только Бог, только Святой Дух». То есть они настолько любят Бога и служат Ему уже не первый год своей жизни, они прославляют только Его. И в своих молитвах они всегда руководствуются исключительно Библией, исключительно Святым Писанием. То есть они говорят, все ответы ищут только в Библии, поступая по Слову. То есть в этом плане есть служители, которые помазаны. Но за остальных служителей, прихожан церкви я не могу ручаться, поскольку эти люди оказались втянуты в эту программу. Они сказали мне, что это молодежь, с которой я проводила время, однажды во время одного мероприятия, во время одной игры, общаясь со мной, во время. они сказали, что они знают про меня, знают про мою жизнь, и они мне мягко намекнули на то, что в моем доме стоят скрытые камеры. Но от прямого разговора они уходили, потом я заметила в их руках также мобильные телефоны, и в последующем я обнаружила, что через эти телефоны, через приложения они могут, собственно, заходить и наблюдать за моей жизнью, сидеть в каком-то чате, где они все это обсуждают, и также им даются какие-то команды, и они должны принимать участие в этом. Это называется уличный театр. Это то, во что они оказались втянуты. Некоторые из этих людей являются молодыми служителями, которых поставили на разные служения, к примеру, уже молодежное служение другие просто прихожане. Тем не менее, этим людям э, дали приложение на мобильные телефоны и сказали сотрудничать. В последующем, когда я молилась, мне пришло некое откровение э, о том, что это выглядело так, что к ним пришел человек в форме, э, и он сказал, что они должны сотрудничать. И он сказал, к вам пришла эта прихожанка, этот человек, и мы смотрим на нее, потому что Возможно, она что-то совершила, и они сказали, вы должны также смотреть за ней, и вы должны докладывать нам о том, что она делает, и также мы будем говорить вам, что делать, и вы должны это исполнять, то есть этих людей принудили к сотрудничеству. И также мне сказали, что к этому причастна администрация президента. И я понимаю, что это все на достаточно высоком уровне. Я слышу тебя. Алло. Алло, ты здесь, Оля? Пропал. Алло. Да-да-да, ты слышишь меня? Uh, да, конечно, я слышу. Алло. Рассказывай дальше, давай. Я думал, ты пропала. Оль, алло. Пропадает собеседник куда-то. Ой. Алло. Алло. Да-да-да. Ну, рассказывай дальше. А -а -а. Я не знаю в действительности, кто к этому причастен. То есть это просто то, что э, пришло в молитве или то, что говорили другие люди. В частности, я просто передаю то, что мне кто-то сказал. Возможно, речь идет о чем-то другом, и мне кажется, возможно, действительно, речь идет о чем-то другом, потому что нас пытаются запутать, увести, обмануть, если связано с тем, что это связано, допустим, с Богом и с сатаной, то понятно, что это может быть попытка оболгать, увести и так далее. Но факт состоит в том, что определенные люди пришли к этим людям и сказали сотрудничать. То есть они дали им какое-то приложение на мобильный телефон, в котором они могли наблюдать за моей жизнью и заставлять их принимать участие в определенных действиях в отношении меня, допустим, в уличном театре. И для меня было просто удивительным, что это делают участники церкви, некоторые из служителей и прихожан. Когда я приходила на определенные служения, то я видела, что у некоторых из этих людей они не выпускают из рук эти телефоны. И, к примеру, им по команде сказали выйти из комнаты или еще что-то сделать, и они просто делали это. И я поняла, что они принимают в этом участие. Также они говорили мне некоторые подробности моей жизни, но они не говорили мне об этом прям, а говорили mm -hmm. мне это намеками, как бы давая понять, что они знают о некоторых вещах, которые происходят со мной. И, к примеру, у меня произошла ситуация, когда... Мы общались в одной компании, и затем мы должны были uh, участвовать в мероприятии. И затем я подхожу на собрание, встречаюсь с людьми, и мы общаемся, и они говорят, ну как там твое мероприятие и так далее. То есть это то, что я им не говорила, и они просто дали мне понять, что они в курсе всего, что происходит со мной. И мне показалось внимание этих людей очень навязчивым потому что я поняла, что у каждого человека должна быть личная жизнь и личные границы, и я поняла, что мое личное пространство нарушается, что теперь интерес ко мне возрос, и всем этим людям просто стало интересно наблюдать за тем, что происходит со мной. В последующем о других «Targeted Individual» Я узнала, что существует некий сайт, возможно, в Darkweb или в Deep Deepweb, куда этим людям дается ссылка для входа и получают этот доступ, они получают доступ к профайлу человека, за которым ведется наблюдение, который помещен в watch-лист и является частью этой программы. По моим предположениям, на этом сайте, скорее всего, выложено фото, видео, анкетные данные, социопсихологический портрет человека, также все личные материалы. Поднимается вся его биография, вплоть до того, что было с ним в детстве и в другие периоды его жизни. Поднимаются какие-то факты из личной жизни, о которых этот человек, к примеру, не хотел бы распространяться. Но после того, как эти люди могут заходить на этот сайт, у них есть полный доступ к личной информации человека. Также туда выкладываются личные фото и видео. Также идет трансляция 24 на 7 личной жизни человека. Как он сидит дома за компьютером, ест, спит и даже ходит в туалет и принимает душ. Жесть. Полная жесть. Оль, ты пропал опять. А, Ждут тебя тогда. Алло? Алло? Алло? Да-да-да. Ты вернулась? А, извиня... Извиняюсь, у меня были проблемы со связью. Я понял, ничего. А, периодически они возникают. Да, ничего mm -hmm. страшного. Да, и, в общем, моя история, это то, что со мной произошло. Э, о чем я рассказывала? Ты рассказывала про Darknet, э, про профилы, которые на нас создают и так далее. Что эти mm -hmm. люди могут зайти посмотреть нашу жизнь, там, им открывается да. доступ и так далее. И также там идет трансляция всех наших мыслей, всего содержимого нашей головы. Это то, что мы говорим, то, о чем думаем, о чем мечтаем, что нам снится, память и прочие вещи, которые возникают в нашем подсознании. Это все происходит из-за того, что у нас внутри в организме есть чипы и импланты, с помощью которых мы подключены к суперкомпьютеру. Последним, которые мне говорили, суперкомпьютер называется «Зверь», и он находится в одном из швейцарских городов. И таких суперкомпьютеров как минимум три по всему миру. Также это происходит с помощью передачи сигнала, с помощью вышек сотовой связи. Сейчас, как правило, это вышки 5G. То есть везде по всему городу, по всем странам устанавливаются вышки 5g это такие вышки белые э, разветвленные через них и через систему спутниковой связи то есть запущенные спутники над нашими головами как правило оля опять пропала да ну ждем себя. А, по недавним сведениям над нашей головой запущено около 20 тысяч спутников. И через эту систему, собственно, человека подключают и передают режима всех его мыслей, мыслей, образов. И также транслируют его жизнь 24 на 7 на определенных ресурсах, куда потом... Имеют доступ не только эти люди, сотрудники этих организаций, но, к сожалению, это могут быть абсолютно любые знакомые, любое окружение. По рассказам некоторых других targeted individuals, иногда такими участниками этой программы являются даже члены семьи, друзья, знакомые, сотрудники на работе и близкое и дальнее окружение. То есть эти люди могут сотрудничать и таким образом иметь доступ личной жизни человека, куда просто его э, пообещают и начинают транслировать 24 на 7. И все посторонние люди оказываются в курсе. Однажды э, одна женщина призналась мне, что когда она узнала о том, что это происходит со мной, и ей рассказали про меня, и, э, скажем так, вовлекли в это, она сказала, что она сочувствует мне, и что так как она является верующей в Бога, она хотела бы покаяться и не участвовать в этом. Но она вынуждена это делать, и она просила также молиться за нее, чтобы ну, Бог избавил меня, Бог простил всех этих людей, кто оказался вовлеченным не по своей воле, потому что они понимают, что это грех, не хотят э, брать его на душу, принимать в этом участие, потому что они понимают, что будут в ответе перед Богом. Но сейчас они тоже вынуждены сотрудничать. Чего они боятся? смерти, боли? Ты не задала вопрос, почему она вынуждена? <связать> это Потому что, по моим представлениям, если они не будут это делать, то их, к примеру, могут уволить или сделать с ними еще какие-то вещи. То есть. Выгода. Помните, помнишь, может быть, слова у Трока, вячеслава выгода всех многих погубит, ради выгоды получается, вот так, далее рассказывай, слушаем. Собственно говоря, это началось с 2013 года, и это продолжалось все это время, в разные промежутки ничего не происходило, но в другие опять начинали все эти действия, но на самом деле это не прекращалось никогда, в особенности очень сильно досаждало тот факт, что читают мысли и знают мои намерения, и также абсолютно отслеживают все мои взаимодействия, коммуникации, общения с другими людьми, посещение мероприятий. То есть и вся моя жизнь постоянно находится нам под наблюдением. Так, опять, наверное, пропала. Таким образом, какое-то время со мной ничего не происходило, но в определенный момент это возобновилось. В частности, сейчас, когда я недавно выходила на улицу, я обнаружила, что мне в голову начали использовать эффект voice-туску или аудиалку. И я так поняла, что это искусственный интеллект-суперкомпьютер, он начал транслировать мне различные мысли, вести диалоги, причем он копировал голос некоторых моих знакомых. И аудиальный эффект заключался в том, что, к примеру, я иду и постоянно мне транслируется в голову некий диалог. И однажды, так как у нас в городе недавно выпал снег, и стало холодно, и я стояла, и я просто подумала про себя, что мне холодно. И этот голос через технологию Voice to School или ауди... аудиальный эффект, он начал говорить мне «начни двигаться». <laughs> и я такая «ладно, спасибо, искусственный интеллект». И я просто начала двигаться и действительно согрелась. Но я поняла, что я просто настолько под постояннейшим мониторингом, что мне действительно никуда от этого не деться. И также я опять начала встречать на улицах людей. В этот раз они расставили повсюду людей, которые курят. То есть людей с сигаретами, как правило, это мужчины или парни, которые начали курить. По всему пути моего следования мне начали встречаться именно парни, мужчины, которые закуривали сигарету в последующем я узнала, что они таким образом пытаются нас программировать на определенные вещи. Также у меня однажды был такой эффект, когда я шла, и на моем пути встречались машины, они стояли и начинали мигать фларами. Я узнала, что они что-то делают таким образом, что-то включают в нас, какие-то чипы, импланты, заставляя их активизироваться, чтобы затем нас программировать, воздействовать. Ведь все это является частью программы, контроля сознания и управляемого общества, которое, скорее всего, под, под скажем, программы неких людей, которые являются в действительности сатанистами. Это все, что я знаю, это все, что я поняла. Почему я поняла, сидела и когда я начала приходить к Богу и молиться, мне пришло понимание, что я должна прочитать Откровение из Библии. Я поняла, что просто начинают сбываться все вещи, которые уже были предсказаны пророками, и это просто, возможно, одна из тех вещей, которые будут происходить на наших глазах. В действительности об этом можно говорить очень много. Все, что произошло со мной за все это время, все, что я узнала, все, что рассказывали другие люди, например. Также то, что это до сих пор продолжается, хотя на какое-то время меня ненадолго оставляли в покое, это продолжается в том, что когда я шла, также они начали просто везде, повсюду, скажем, через каждые несколько метров или километров расставлять мужчин, которые шли передо мной, и они были похожи на одного моего знакомого. Они одели этого мужчину или парня э, в ту же куртку, в тот же головной убор, в те же джинсы, и даже дали ему такую же походку. И этот человек, похожий на моего знакомого, шел передо мной, и таких людей я встретила как минимум 3-5. Я так поняла, что они создают различные игровые ситуации и пытаются контролировать нас, манипулировать нами, создавать человека, который будет э, управляемым. И таким образом на основе этого создает некое управляемое общество. Да уж. Жесть. Ублюдки. Это то, что я испытала вчера. Но... Это то, что испытала вчера, это то, что продолжает происходить со мной. И я поняла, что я просто должна начинать собирать некие доказательства и просто потихонечку их выкладывать. Таким образом, я решила зарегистрировать странички в социальных сетях и немножечко представиться, рассказать свою историю. Потому что я наткнулась на других людей, которые столкнулись с этим. И они просто рассказали это, и я подумала раз они сделали это, то настало время и мне сделать это, потому что чем больше нас будет, тем больше будет доказательства, что мы не сумасшедшие, что у нас не расстройство психики, а в действительности мы являемся частью некой программы, что это все правда, вот и все. это та причина, по которой я начала это делать, чтобы просто показать себе и другим людям, что мы в действительности находимся под каким-то странным возможно экспериментом да если назвать это экспериментом то экспериментатор точно психопат вообще, свободный самовольный такой да классный класс классный ученый вообще изуродовал по планеты сидит там где-то молодец ну, если в действительности разбираться в причинах, то я поняла, что ответ к... кроется в Боге. То есть Бог создал людей и эту планету, и мы знаем, что было грех... грехопадение человека, и мы знаем, что есть падшие ангелы, дьяволы, станисты, и есть дьяволы-поклонники. И, и мы знаем, что дьявол — отец лжи. Он всегда завидовал Богу, его возможностям, он возгордился, и он захотел тоже сделать так, чтобы люди смогли служить ему а не богу и поэтому идет скорее духовная война за наши души ведь мы знаем что бог призывает нас покаяться и отдать свою душу но мы знаем что дьявол он с помощью лжи и обмана пытается подписать контракт на то чтобы человек отдал ему душу то есть мы видим насколько методы разные бог нас любит дает нам свободу воли дьявол пытается нас обмануть и использовать и на самом деле на более глубоком уровне до меня дошло понимание, что это духовная война. И ответ открылся также в бытии, во всех событиях, происходящих в Библии, вплоть до Откровения. Это то, что уже происходит скорее в наши дни. И тот факт, что я пришла к Богу, был, наверное, самым правильным решением, так как это моя защита. Это то, что я могу... Как я могу искупить свою вину, искупить все свои грехи и просто получить какую-то защиту, водительство, даже невзирая на то, через что я прохожу. А если это будет то, что сообразно э, откровению, пророчеству, то то, что будет происходить, это единственный способ э, и возможность пережить это, это быть с Богом. Это да, но я же тебе, тебе объяснил, что тебе надо сделать. Тебе надо уйти из еретического учения и течения той секты. Иначе Бог э, прогневается на тебя, потому что э, есть овцы, есть пастырь, есть заблудшие овцы. Ты пока заблудшая овца. Тебе надо прийти к пастырю, понимаешь, в дом его, то есть, понимаешь, да? Где все овцы его? Поняла. Есть... Также хочу сказать, что когда эти вещи стали происходить со мной, я начала искать информацию, историю от других людей, и я наткнулась на такой сайт и на ролики, который называется «Вера 77». И человек, который там был, также сказал прийти к Богу, в частности он призвал прийти в православный храм. Он рассказывал, что все это будет очень непросто, но действительно это будет чуть ли не единственный способ, как получить некое спасение. После этого я начала просматривать все и начала больше понимать в том, что происходит со мной и со всеми остальными. В частности, я поняла, что сейчас начинается новый проект, который называется сбор биометрии и оцифривизация человека и всей его жизни. И тогда очень многие люди, которые понимают, что сейчас происходит сбор биометрических данных и оцифровизация всего, таким образом я поняла, что это сбывание праотчества из откровения, в котором сказано, что человеку будет нанесено начертания на лоб и правую руку, и он просто будет участником электронного концлагеря. <laughs> это цель э, сатанистов, дьявола, поклонников дьявола, и, собственно, это то, через то будет проходить верующий человек, потому что когда человека будут помещать на компьютер, и он будет проходить через все эти испытания, мучения, гонения, если человека будут отключать от компьютера или отключат компьютеры, то тело человека может покрыться разными язвами, кровоточить, быть в нарывах. Таким образом, ну, мы понимаем, что это будет сбываться через искусственный интеллект, компьютерные технологии и так далее. Скажи, ты слышала в голове этих людей вообще? Ну, все оператора в определенный момент когда я была дома или в каком-то другом месте или особенно во сне эти люди начинали переговариваться со мной они могли как комментировать какие-то действия связанные с моей жизнью так и просто что-то рассказывать То есть в действительности, в моем понимании, это был аудиальный эффект через технологию Voice to School. Возможно, это просто искусственный интеллект, либо, как объясняли другие люди, это люди, которых садят в компьютер, чтобы они могли смотреть за нами. И они сказали, что когда они подключаются, они могут действительно видеть нашими глазами, слышать нашими ушами, чувствовать все наши ощущения и читать наши мысли. Что же тому искусственному интеллекту надо? Он не мог сформулировать ли? Не мог ли он задачу такую решить для себя? Чисто программный код такой выписать для себя. И главная его задача была бы, наверное, объяснить, что надо от человека этому искусственному интеллекту. А в действительности это ведь делает не сам искусственный интеллект, а люди, которые его создали и которые им управляют. А цель этих людей... Управление разумом человека Создание подконтрольного общества Поскольку они являются сатанистами Служителями дьявола в первую очередь То есть это уже скорее Духовная война между Богом и дьяволом Сбывание различных пророчеств То есть самая суть э, Находится в этом А затем уже она Проистекает э, в методы С помощью которых это достигается Например с помощью Искусственного интеллекта и других когда это понимаю, что справляться этим становится гораздо легче. Также по поводу уже учений и уже пророчеств и уже откровений мы можем молиться Богу и Он нас защищает. Особенно мы должны читать различные псалмы. Мне посоветовали читать Луч наш и 90 й псалом защиты потому что эти люди с помощью технологий могут вызывать различные образы, в том числе и духовный опыт. Но мы знаем, что по Библии это просто является лжеоткровениями, откровениями лже-чудесами, и мы не должны в это верить. И сейчас я могу рассказать, какие эффекты духовного опыта оказывали эти люди с помощью технологий на меня. То есть, как только это началось... Это началось в декабре 2018 года, то есть приблизительно год назад. Эти люди вызывали во мне духовный опыт. Они однажды просто, когда я сидела, я почувствовала, что что-то оказалось у меня в области солнечного сплетения на животе, и это что-то... Было как будто маленькая, темной энергии э, или среднего размера. И это что-то вошло в меня и сказала «теперь мы». И я удивилась и сказала «как мы можем быть мы, если есть я? Никаких мы». И тогда я поняла, что это действуют сатанисты или, возможно, это искусственное вызывание образов. И, конечно, в первую очередь, испугавшись, я начала молиться. Следующий раз начались такого рода духовные атаки, когда я просто сидела в комнате и мне четко представилось, что за моим столом сидит четыре черта. Просто один, второй, третий, четвертый, каждый из четырех чертей сидит на стуле за моим столом. Mm -hmm. И... Я очень сильно испугалась в тот момент, и опять начинала просто молиться и призвать имя Бога, Иисуса Христа, и была избавлена от этого. Через какое-то время еще у меня были духовные атаки, когда я стояла и почувствовала, что сзади стоит какой-то черт, он стоит и смеется, и его ухмылка всегда такая злобная попытался просто как будто будучи сзади войти и тогда он стал частью меня и у меня на голове выросли рога и эта ухмылка уже появилась на моем лице я поняла что это является частью неких духовных атак. еще подобные духовные опыты были когда меня преследовало это все и однажды я лежала мне показалось что Рядом находится некий черт, без дьявол. И эти атаки были именно связаны с духовным опытом, именно с потусторонними силами, с сатанизмом. Тогда я поняла, что в действительности, даже если это с помощью технологий, это связано с духовной войной, мы должны быть с Богом в этот момент. Это просто еще больше меня укрепило в понимании того, что происходит. И сейчас я в действительности покаялась и просто стараюсь жить по заповеди, молиться и быть с Богом во всем. Только купи в православной церкви крестик себе хотя бы, потому что без креста ты для бесов просто доступна. Если человек, у которого нету крестного знамения, это просто пустой сосуд для бесов. Такого человека могут погубить любой сатанист, любой бес, любой колдун, любой демонолог, любой... Ну, по сути, вот эта техника, да, сама технология, то же самое колдовство, только оно основано на законах физики. Вот и все. Та же черная энергия. Поэтому эти импульсы будут подаваться на тот субъект, который не имеет божьей защиты. Божья защита – это латы духовные. Латы духовные – это покаяние и молитвы. Во-первых, у вас, у пятидесятников, там у еретиков, нету санма великомучеников, а это те люди, которые погибли за веру православную. Они сейчас и канонизированы, ты можешь идти и просить у них помощи. Где? В доме отца моего, в твоем том еретическом с собраний ты ничего этого не получишь благодать божественная на тебя может быть будет сходить только по, по по вере и только по милости Господа Бога Иисуса Христа вот пока есть возможность я тебе сказал что тебе делать иди кайся и обязательно купи себе крестик православный на веревочке не надо сеть. цепочка дорогая просто носи именно для защиты и никого ничего не слушай вот Господь Себел. К слову уберет, сказать, уберет. Э, я действительно слышала о том, что крест именно должен быть деревянным, да, потому что именно он особенно отпугивает, или, возможно, он должен быть посеребренным, то есть в этом плане он Серебряный. Он ходит... Серебро, э, очищенное серебро Святым Духом, имеет очень большую власть, потому что э, серебро – это чистый металл. Серебро очищает воду, потому что вода имеет матрицу, так соделал Господь. И серебро это самый чистый, можно так сказать, металл. Понимаешь? Вот. Золото красивый металл, но он не столько, не столько полезен. А, деревянный крест. Деревянный, не деревянный, оловянный крестик. Можешь купить оловянный. Самая суть главная, это духовное таинство. Когда крест освящен Святым Духом, есть на тебе Божья защита. У тебя есть орудие. Орудие это крест Божий. Понимаешь? И только бес увидит этот крест на тебе, он сразу же не сможет на тебя взирать, смотреть. Когда ты с, горы, с голой Грузии уходишь, ты тут же распахнута для бесов. Они в тебя ходят, выходят, входят, выходят. Кто без молитвы ест, пьет, что берет, в тех мы бываем и тот наш раб. Так говорят без. Вот такое наставление я тебе даю. Тебе надо обязательно купить крестик. Крестик купи молитва слов. Изучи утренние, вечерние молитвы. Молись молитва слову каждый день. Это тебя убережет. Там есть нужные даже псалмы 50 в утренней молитву и так далее. Это тебе поможет. Это я тебе сразу говорю. Это мученичество и никакая шапочка из фольги, какой-то плащ, какие-то застенки. Грабы металлические, как некоторые, брали, зарывались. Не помогут. Этот компьютер-зверь уже запущен. Все наделены этими чипами. И к любому могут подключаться уже. Это страшно. Но это правда. Сама чипизация, мне кажется, это просто официальщина. Тотальная официальщина, когда просто скажут официально людям, что мы создаем такой-то, такой-то проект, Денежная монетизация убирается вещественная, и человек будет оплачивать все по метке на своем теле. Это будет официально. Но настоящую технологию э, сатанисты-подонки, естественно, человеку не откроют. А она уже в нас. Это наночастицы, которые придумал дьявол, которая резонируется со своим вот этим излучением. Если, может быть, ты видела мое видео про Тесла Форес, это когда эти частицы в цепочку выстраиваются при нацеривании СВЧ-излучения внутри воды, внутри организма, можно, можно сказать, человека, в крови и так далее. Это и есть э, то построение вот этой цепочки, через которое наводится на нас, когда чипы эти выстраиваются в определенную сеть, цепочку, наводится на нас облучение. Мне кажется, таким образом они... Могут снимать с нашей с матрицы глаз вот это изображение, слышать нашими ушами и так далее. То есть все чипы на самом деле в нас. Просто надо вот этот вот спектр излучения. Я на определенной частоте. Вот и все. Мы уже все нащипированы, все 7 миллиардов, это в кавычках сказано. Все 7 миллиардов уже подготовлены. Просто надо официальное заключение. Официальное заключение это принятие решения. А потом уже откроют офисы, наймут операторов открыто. И этим людям останется только регистрировать этих нас, людей. Тех, кто принял официально вот эту вот чипизацию. И все. И если им не угодно будет, получается, что-то не понравится в нас, наши мысли, наши эмоции, действия, то, как мы живем, то, как мы работаем и так далее, они спокойно нас могут утилизировать. То есть это значит, что у них удалить файл из компьютера зверя. Оп, инфаркт миокарда у нас случился. Оп, инсульт, оп, еще что-то. человек утилизируется. Случаи с, э, Левашов, Кирилл Толмацкий и так далее. Все это эти случаи. Это неугодное устранение. Просто вот это 2017, 2018, 16, 2015 годы. Это подготовка только лишь подготовка, тестирование этой технологии. Вот что на самом деле массовая чипизация. Никакой капсулы человеку в тело с, с капсулы, зернос зерно, с какой-то, ничего не надо ему вживлять. Просто надо вот эта изотопная метка, мне кажется, чтобы была какая-то чисто память, память. Контейнер памяти, чтобы загружать туда информацию. А если надо будет СВЧ, КВЧ излучением, человеку сделать больно, или сделать так, чтобы он не встал, то это делается через спутник, с помощью именно нашей технологии, которая внедрена в нас. Понятно? Вот и все. Но еще есть и промысел mm -hmm. Божий. То есть промысел Божий здесь состоит в том, чтобы различить, отделить овец от козлов. Проверить души человеческие, кто примет это ради выгоды, вот как твои вот эти вот ребята, да, которые в секте, в в, в этой. Почему неверующие люди творят такое над тобой? Это же братья во Христе. В православной церкви я тоже видел таких. Это страшные люди, они не ведут, что они творят. Все из-за того, что они оклеветаны. Но это грех, им надо уже покаяться, потому что они уже знают правду. И никто, кто из них не покается, будет в ответе перед Богом, душой. Еретики в православной церкви есть. Это бесы в рясах. Они приняли э, другое э, религиозное учение, которое является учением к дь дьяволу. И это учение религиозное позволяет им принимать православный сан. И они, прикрывшись православием, служат сатанисты в православной церкви сейчас. Эти еретики сделают из церкви бизнес. Они через них Божья, Божья благодать не сходит, потому что они еретики. Креститься они не умеют. Знаешь, к они крестится? Знаешь, кай они крестится? Берет он крест. Наоборот. Да, берет он крестит лоб, пуп, одно плечо и нацицку, и нацицку. На правую цицку. Да, да, да, да. Да, да, да, да. Кле крестит лоб тремя перстами, а может и двумя. Пуп крестит левое костно костное плечо, ко кость левую на плече и на цицку. Вот это еретик. Получается, что эти люди, э -эти люди намеренно пришли Намеренно наняты спецслужбами, да, да, да. Чтобы благодать божья не сходила они также собирают э, покаяние с людей. А потом, э, кто кается за какие грехи. А потом берут, считывают эти грехи. Вот эти вот ФСБшнички, КГБшнички. А потом людей ставят под компьютер. А знаешь как? Вот приходит бизнесмен. Как? Бизнесмен крещеный приходит, рассказывает. О, я вот обманул сегодня батюшка на 20 тысяч долларов своего партнера. Прости меня, господи. А тот батюшка раз, отдал это своим корешам. Потом к нему раз, ФСБшнички вломались, и все. И порешали его без местмена. Вот и все, вот и вся исповедь. Кому он каялся? Агенту спецслужб. Вот так вот. Вот для чего засланцы надо и в храмах, и в православии сейчас стоят. Исповедь такому человеку нечиста. И сейчас я скажу, ну как нечиста? Чиста перед Богом, Бог-то простит нас, но э, человек нечистый, в нечистоте стоит, он еретик, он стоит и ему человек исповедуется. Он берет э, уровень Бога на себя и не на суд Божий отдает человека, он не имеет права разглашать его грехи, а он отдает ФСБшникам, КГБшникам через наушник этот, через прослушку. Грехи исповедь человека, представляешь? Вот что они сейчас делают. И если в ряд этих еретиков выставить, они ни один из них, пес в ряси, не будет, не сможет перекреститься. Не может он креститься, потому что он другого вероисповедания. Чаще всего это иудаизм. У них есть там э, подмена веры. В их религии там есть подвена, подмена их веры, но доктрина состоит в том, чтобы внедриться в православную церковь, вот этим вот бесом в рясе, и сделать там раскол. Эти люди, батюшки эти, они никогда не скажут правды православным людям, что чипизацию нельзя принимать, что ИНН -ин -ин нельзя принимать, что сейчас приход Антихриста готовят жиды. И так далее. Эти люди никогда людей в церкви прямо не научат. Если хочешь посмотреть истинного батюшку, впиши «Служение Отца» в поисковик. «Служение Отца» впишите все. «Служение Отца Василия Новикова». Когда благодать святая на человека сходит, на батюшку, на человека, который принял каноны церковные, который служит, в сане церковном, то есть, да, в определенном, Богу служит, исповедуется, причащается с чистой душой православный христианин, но на служении Богу. Когда через него благодать духовная сходит на людей, в людях даже говорят бесы, бесы. И там у него на видео бесы через людей прекрасно все говорят, а говорят они удивительные вещи. Что такое чипы? когда будет что, какие документы и так далее, что принимать нельзя, как люди даже грешат, говорят. Потому что, когда такой человек с кодилом подходит, вот, истинный человек в православной вере, христианин, божий помазанник, эти люди колотятся, потому что в них бес играет. Они бесы такого человека выдержать не могут. Если подошел бы еретик, бесу уплевать. Знаешь, что бес бы сказал? Он наш, наш, это наши, наши. А почему? Потому что и своих сатанистов знают. Они даже... И, и без бы и не говорил, просто посмеялся бы. Вот эта бабка, в которой без, на, на, когда к ней такой бы подошел, еретик. Вот такие папы их папы называют. Папы. Они ради бизнеса там. А, а, днем в церкви в православном а вечером руки в синагоге трет Вот так. Или у Лазара сидит, Берлазара, раввин московский, главный равин России, точнее, на заседании. Это как вот, если взять Кирилла Гундяева. Он вначале служит в церкви, а потом с равинатом с, с, с этим сидит. Вот так и тут. Если без, честно, то без, я думаю, что Сейчас скажу, бес, говорю, посмеется это... только, посмеется. Потому что бесу угу. смешно, когда в православной церкви вот такой вот еретик стоит, и православных людей причищает, от, от, отпевает, исповедует, ну как-то так, вот так вот, так что, главное сейчас uh, yes. не, не кривит душой, и я тебе говорю, уходи из того течения истеритического, и надевай православный крест, и ищи нормального батюшку, пообщайся, скажи, батюшка, можно принимать чипизацию сейчас, можно там, что такое паспорт, что такое, позадавай элементарный вопрос, если батюшка скажет твердо, нет, нет, нет следовать за Богом крест твои покаяния, твой паспорт то-то, то-то, то-то, чипов не принимать к еретикам, к этим за карточками не ходить ради денег ничего не фотографировать ради выгоды ничего такого не делать, то это нормальный батюшка, тот который будет гривой кивать тебе, руки потирать плюй и уходи скажи, все понятно, спасибо. Если он скажет, никаких чипов нет, не паникуйте, ля-ля-ля, я тебе скажу. Еретикам сказано всем. Равины их предупредили. Вы служите нам, и вы будете целы, живы. Шкуры ваши будут целы. Ваша задача отдалять людей от истинной веры. А как? А вот я сейчас тебе научу как. Его задача – человека вводить в заблуждение. А как? Он тебе правды никогда не скажет. Почему? А потому что ты ему в лоб задашь вопрос такому батюшке. Он скажет все, что угодно, скажет, но только, э, только за, за то, чтобы ты не беспокоилась. А знаешь почему? Потому что это их учение. Это их учение. Если он тебе будет э, говорить, что чипизация – это опасно, там все такое то он уже что? Он уже не служит дьяволу. Он уже служит Богу. Так что, если у такого еретика ему в глаза сказать, можно ли принимать биометрические данные или там паспорт, вот этот, электронную карту эту, он скажет, ну, в этом ничего не опасного нет, ля-ля-ля. Знай, перед тобой стоит еретик, сатанист, который продался за деньги. И он стоит там ради денег. А поставлен он Истинными сатанистами, которые сейчас на Руси вот орудуют. И эти сатанисты уничтожают сейчас все православие. Вот так. А этим сатанистам им наплевать, куда уже другие люди пойдут. Вот такие вот люди послушали человека такого, да? Еретика в православной церкви. Думаешь, они уже придут к Богу? Да они от церкви уйдут уже за 200 метров. А почему? Подонок этот отдалил их. Это он принял грех страшный дал грех на душу того человека потому что человек уже будет бояться идти в церковь потому что там такие еретики стоят скажет фу куда я попал но храм бросать то нельзя это мы православные кто в истинной вере понимаем но уже в тот храм он уже пореже будет ходить а все почему потому что тот смолодушничал взял отдалил человека от веры сам на себя грехов набрал сам грешник еретик и верующего отдалил как в Библии, в Библии все написано, Новый Завет читай. Там написано, вы порождение ехидины, сами в идете и других туда за собой тянете. Вот так вот. Так это все и правда. Вот так вот. Поэтому вот эти вот еретики сейчас отдаляют людей от веры. Его задача сказать все, что угодно. Что это не опасно, что нечего тут бояться, заговорить людей. Могут, может он. Э, гла, ну, э, Глагольствовать, глагольствовать с крестом. Но как только ты ему прямо вопрос задашь в лоб, скажешь: "Ислам нормальная религия, батюшка". Знаешь, что он тебе скажет? Да, это то же самое. Представляешь? Лжет религию, уже религию антихриста. Назовет: "Да, это то же самое. Почему антихриста? Потому что бес над ней стоит. И душа, душа там не спасается, душа там не спасается." Только Бог может душу помиловать. И то он в этой еретической религии дает людям поми, ну, по милости Божьей, дает спасение, потому что у них у них там в исламе очень строгие законы. Но есть некоторые смелые люди, которые при, принимают христианство. Очень опасное место вот этого, вот, да, и очень опасные законы. Ну вот, это, вот эти вот страны там, где исламские. Там за, за христианство просто убивают. Но я должен отдать честь этим людям, которые по смелости приняли православие. Отдаю вам честь, братья во Христе, вы поистине смелые люди. И Господь дарует вам спасение душ. Это я говорю сейчас к восточным вот этим людям, которые приняли православие, истинную веру. А вот эти, вот эти батюшки, которые, которые я тебе сказал, он скажет, ислам, да, это то же самое, он скажет. Представляешь? Подонок. И вот... И эти люди, люди, им верят люди, вот этим лжеподонкам, им верят люди. Они с крестами стоят и не боятся Бога. Вот что сейчас творится в церкви даже. И поэтому, если на тебе нету крестного знамения, ищи нормального в батюшку, покупай крест и исповедуйся ему. Но прежде чем поисповедоваться, поговори с ним с глазу на глаз. О чипизации там спроси и так далее. Будет кривить душой. Будь мудра, как змея. Сразу посмотри, что за человек. Если уже будет вилять, как пес тут, то, как говорится, вначале у алтаря, а потом под, под алтарем. Все, нечего с ним говорить. В церковь В эту ходи, не просай, молись, но о, ему лучше, лучше с таким не общаться. Это еретик. Он себе ничего хорошего. Благодать через него к тебе не сойдет. На него Бог посмотрит, что он Кривой душой. Что с него взять? Через таких вот мертва церковь православная. Вот так вот. Все, что я могу тебе сказать. А ты попала вообще страшное течение. Я тебе желаю Божьей помощи и надеюсь, Господь через меня тебя приведет на пути истинные. У меня пока все по поводу этого. В действительности у нас в городе есть хороший православный храм. Думаю, что, да, буду ходить туда. А, я думаю, самое главное — это быть с Богом и просто служить Богу, и все. То есть а, мы люди верующие, мы с Богом. И это самое главное. Каждый человек в любой момент может призадуматься и прийти к покаянию. Поэтому будем надеяться, что найдутся хорошие люди, которые осознают, что самое главное — это наладить личные отношения с Богом, служить Ему, тогда каждый человек, он будет просто спасен и если даже через нас все это происходит, в любом случае самое главное это является собой образец добродетели, образец человека, который ходит перед Иисусом Христом, тогда другие люди призадумаются, мы можем молиться за всех и я знаю очень много хороших людей, которые также в разных организациях, они тоже таким образом э, призадумались о Боге, пришли к покаянию, то есть э, вне зависимости от происходящих вещей, если ты э, верующий и пришел к Богу, то все равно все будет сообразно Слову Божьему. Мы должны просто молиться друг за друга, мы должны благословлять друг друга, э, прощать друг друга, даже тех людей, которые задействованы, мы можем молиться за каждого из них, чтобы Господь коснулся нас всех. Согласен полностью с тобой, так и поступаю. Только молиться за этих людей надо, чтобы они а, пришли на путь покаяния, потому что через покаяние они могут вразумиться и понять, что они были на пути в ад. Вот. Да, мы должны относиться к ним а, по Слову Божьему. А, по Слову Божьему сказано, что мы должны любить их. Мы один из главных, одна из главных заповедей божественных – это любить Бога, себя и других людей, любить даже тех, кто гонит вас, тех, кто злословит на вас. Мы должны любить их, благословлять, потому что они могут в любой момент, они могут понять, что они просто заблуждались, они могут вернуться на истинный путь просто за счет того, что мы будем являть собой образец того, каким должен быть человек от Бога. Вот и все. Это то, как мы можем справляться со всем этим. Потому что каждый из нас однажды просто не был образцом идеальности, добродетельности. И однажды Бог открыл нам себя через других людей, через служение, через Писание. И мы все, мы все оставили весь наш прошлый образ жизни, мы обновились. Так... То есть для меня, наверное, самое главное — это то, что, оказавшись во всем этом, я поняла, что это не главное. Главное — это действительно, когда я открыла Бога, это было самое главное. А всех людей я прощаю, всех благословляю, верю, что Господь коснется их э, по-своему. Но при этом у каждого человека есть свобода выбора. Да, тут я согласен с тобой. Каждый сам выбирает, хлеб или крест. Что ему надо по жизни, спасение души или земные услады? Да. Я как человек, на самом деле, я к людям очень хорошо отношусь, я всех уважаю, тружусь. И вот просто оказавшись в такой ситуации... Ну, наверное, Господь именно через все это самое главное, Он привел меня к себе. То есть, если бы я не оказалась в этом, самого главного я не получила бы это спасение. Вот. А трудные времена мы переживем, потому что сюда можно получать духовную помощь. И это пробуждение, оно, в принципе, по всему миру, среди всех людей, которые проходят через разные ситуации, Думаю, самое главное это то, что вот каждый человек, он просто самое главное это может познать Бога. Согласен полностью с тобой, ты права. Нам надо стремиться больше прославить сейчас Господа и понять, что только в Нем наше спасение наших душ и именно только Он дает защиту он И да. просьбы наши он, он слышит и услышит по молитвам нашим и принести слезное покаяние за весь наш почивший род, э, за всех наших усопших предков, которые согрешили до нас еще, вот, потому что мы за эти грехи отвечаем. Те люди, которые не понимают, о чем я говорю, откройте историю, пожалуйста, э, посмотрите. Примерно вот, прошлую историю Руси, сколько было войн, сколько было страданий, голода и всякого морога, когда люди были в очень сложнейших в очень, в очень сложном положении на этой земле. Все это по грехам дано. И в то время дано было по грехам наших их предков потом. И нашим. Наших уже сейчас предков. Вот. Поэтому эти люди, кто сейчас где. Кто на небесах, то немножко пониже, в страшном месте, в Аде. За них надо молиться, молиться и молиться. И тогда Господь да. помилует. помилует. Вот. Заодно лишь ну, уби... вот я... Заодно убиение, попущение-убиение, попущение убиения попущение, хотел сказать, царской семьи Николая II Александровича. Это великомученики, которые, святая царская семья великомучеников, которые хранили и были помазанниками божьими хранили наш род русский нашу русь святую вот и стояли в истинной вере православие, православие. Да. я думаю да я да, к своему совету и возьму крестик и начну носить его это будет Конечно. также нашей защитой так что спасибо тебе за совет Конечно. вот нам. так что будем все молиться за все эти ситуации да. и с божьей помощью мы все пройдем перенесем Конечно. Господь с нами. Да, да. Господь с нами. Вот, спасибо тебе за диалог. Большое спасибо за то, что выслушал. Так, наверное, самое главное, это то, что мы пришли все к Богу. Вот и все. Тут вот в этом суть. Да, слава Господу Богу. Вот Иисусу, почему Господь. мы все так объединяемся, вот почему мы через это проходим. Конечно. Вот за свои пути. Ну. так что если мы будем искать именно в этом в первую очередь спасение э, да наш э, наше спасение то вот оно это то, к чему нас собственно и приводит а Правильно. остальное это так вере вере наше единство ты ж пойми в христе, в христе вот в, во христе с христом наше единство это наша вера да. понимаешь без нее мы мертвы то есть врагу очень легко нас погубить без веры Пока люди, все русские люди, белорусы, украинцы, русские, не поймут это, то есть, да, точнее, не, не украинцы, а малорусы, малорусы, все три братских народа, что нас сплочает не какое-то там сечение, которое придумали еретики, раскольники, СССР, союз каких? Социалистических республик, а республика что? Это передел. Русь единая. Это все проекты сатанинские. Нам нужна православная Русь. Выйти всем с иконами и заявить. Слава Иисусу Христу. Свободу православной Руси и святому народу православному. Свободу атаков дьявольских. Атаков дьявольских на Руси православной и снести все еретические эти течения, сатанинские скопища, огнем и мечом очистить землю русскую православную от них, и не давать, по вере, по вере не давать, и Господь, чтобы поражал эти все течения, вот эти еретиков, сатанинские. Спасибо да. тебе большое да. за диалог, я думаю, мы на этом тогда закончим. Да. Вот. Большое спасибо за то что мы пообщались И тебе спасибо храни тебя господь надеюсь посыл ты поняла что как тебе надо и как поступить я надеюсь чем-то тебе тоже советами какими-то помог спасибо всем что у нас послушали с нами была оля и я андрей шутов э -э тема psy террора вот так вот до связи друзья